Всем приветик. Сегодня тема будет совместимость по гороскопу. Так. Начнем с овнов. Гороскопы первые. Итак, совместимость овнов со своим же знаком, тоже овен. Так, Что будет? Будет любовь или дружба? Так, смотрим. Убираем, смотрим. Любовь. Всем пока.